Всем доброго времени суток. Сегодня мы посмотрим, как сделать внешнюю печатную форму для конфигурации управления торговлей Редакция 11.1. Посмотрим, как сделать печатную форму счета на оплату для заказа клиента. В качестве примера рассмотрим, как можно в одной колонке вывести код и артикул в стандартной печатной форме. Она тоже у нас останется. Есть возможность выводить счет на оплату но только с одной колонкой. Либо это артикул, либо это код. Регулируется это в разделе «Администрирование», печатной формы отчета и обработки. И здесь вот есть настройка. Выводится либо код, либо артикул. У нас с вами сейчас выводится только артикул. Попробуем сделать так, чтобы вводился код и артикул. При этом мы не будем менять конфигурацию, а мы сделаем внешнюю печатную форму и подключим ее к нашему заказу клиента наподобие того, как я сделал в качестве тренировки вот эту внешнюю печатную форму вот с этой колонкой код и артикул. Нам потребуется разработать внешнюю печатную форму. Это проще всего сделать с помощью шаблона который можно взять в библиотеке стандартных подсистем. О том, где взять и как установить библиотеку стандартных подсистем, я рассказывал в своем предыдущем видео. Ссылка на него есть под этим видео. Итак, запустим 1С. И запустим демонстрационную базу библиотеки стандартных подсистем. Здесь нам потребуется перейти в раздел «Интегрируемые подсистемы», «Дополнительные отчеты и обработки». Вот тот шаблон, который нам нужен. Нужно его открыть и нажать кнопку «Выгрузить файл». Давайте назовем его счет на оплату с кодом и артикулом. У меня уже есть похожее название. Я оставлю то, что мне нужно. И нажму кнопку «Сохранить». Все, более библиотека стандартных под нам не потребуется. Закрываем ее. И открываем конфигуратор. Для нашей базы управления торговлей 11.1 демо. Конфигуратор открылся. Нам потребуется еще открыть конфигурацию. Меню Конфигурация, открыть конфигурацию. Конфигурация открылась. Давайте откроем также файл нашей внешней обработки. Это счет на оплату с кодом артикула. Сразу поменяем имя и синоним. Также укажем здесь счет на оплату с кодом артикула. Синоним заполнился автоматически. Комментарий удалим. Откроем модуль объекта. Здесь уже есть функция сведения о внешней обработке. Она необходима, чтобы эту внешнюю обработку подключить. И процедура печать, которая необходима для формирования самой печатной формы. Мы их немного откорректируем. Ну, Во-первых, удалим лишнее. Во-вторых, поменяем представление. Счет на оплату с кодом. И Артикула. Давайте я напишу 2, чтобы отличить от той внешней формы, которую я в качестве тренировки разрабатывал. Далее мы будем разрабатывать нашу внешнюю печатную форму для документа «Заказ клиента». Удалим название документа из демо-базы и имя документа, для которого мы будем выполнять разработку, перетащим из дерева конфигурации. Развернем ветку «Документы», найдем «Заказ клиента». И слева направо, удерживая левую клавишу, перетаскиваем название. Здесь пока все. Далее нам нужно будет, ну, собственно, процедуру печать откуда-то взять и макет для формирования печатной формы. Чтобы понять, где находится макет и процедура печать, сделаем следующее. Вернемся в пользовательский режим, перейдем в раздел «Администрирование», «Печатная формы отчета и обработки». И откроем макеты печатных форм. Найдем здесь счет на оплату. Для этого можно воспользоваться фильтром. Вот счет на оплату мы видим. И главное для нас это владелец макета. Печать счетов на оплату. Скорее всего макет и код процедуры печать находятся в объекте конфигурации с таким именем. Печать счетов на оплату. Давайте попробуем его найти. Вернемся в конфигуратор. Здесь есть поиск. Попробуем набрать. Печать. Все объекты именуются без пробелов, поэтому продолжаем писать. С читов. Ну вот уже видим, что одна обработка всего. Можно уже очистить поле поиска. Ее можно развернуть и попробуем поискать макет. Действительно здесь есть макет. Похожий на то, что мы видели в печатной форме. Скорее всего, это то, что нам нужно. Поэтому мы откроем нашу внешнюю печатную форму и перетащим макет из дерева конфигурации на ветку макеты внешней печатной формы. Как я ранее упоминал, в предыдущих своих видеороликах процедура печать располагается в модуле менеджера объекта, в данном случае обработки печати на оплату. Правой клавишей щелкаем и выбираем «Открыть модуль менеджера». Ну, действительно, здесь есть эта процедура печать. Она нам нужна. Скопируем ее в модуль менеджера нашей обработки. Вставляем. Кроме того, из модуля менеджера объекта нам нужно скопировать все, что касается формирования печатной формы счета на оплату. И все, что находится в области прочее. Это вспомогательная служебная процедура для формирования счетной оплату Вставляем все сюда. Обратите внимание, что у нас теперь в модуле две процедуры печати. Это исходная, из шаблона. И это то, что мы скопировали из конфигурации. Количество параметров в процедуре печати должно быть таким же, как в процедуре из шаблона. И порядок должен быть следования этих параметров такой же. Вы видите, что у нас есть тут лишний параметр, это параметр печати. Удалить мы его не сможем по-простому, потому что он используется в дальнейшем. Вот. Но мы можем его переместить, во-первых. Давайте его вырежем и вставим в конец. То есть, по крайней мере, у нас сейчас порядок тот же. И чтобы можно было вызвать эту процедуру печать, передав сюда только 4 параметра, В конце для параметра «Параметры печати» установим значение по умолчанию. Теперь мы можем вызывать эту процедуру, передав сюда всего 4 параметра, что и сделает программа. Ну а значение неопределено, нам никак не помешает в данном случае, так что можем этот прием здесь применить. Теперь эту процедуру можно удалить и попробуем наши изменения записать. Программа мне поругалась на что-то. Что же произошло? У меня процедура печать, которую я скопировал из модуля менеджера, используется для формирования счета на оплату и для формирования предварительного просмотра счета на оплату и для формирования извещения. Это все можно удалить, потому что у нас будет только одна печатная форма формироваться. И еще раз попробуем записать. Все записалось. По идее, сейчас наша внешняя печатная форма должна работать так же, как и штатная печатная форма. Давайте попробуем ее подключить и проверить, так ли это, а потом поменяем уже так, как нам нужно. Итак, чтобы подключить внешнюю печатную форму, идем в раздел «Администрирование», «Печатная форма отчета и обработки». Внизу здесь есть флаг дополнительной отчета обработки, нужно его установить. И здесь же есть гиперссылка Дополнительные отчета обработки». Она нам и нужна, заходим. В этом списке уже есть несколько печатных форм и обработок. Давайте мы еще одну создадим. При создании программа предложила нам выбрать файл внешней печатной формы. Мы его выбираем. Наименование. Все подставилось. Это то, что будет под меню выводиться. Нажимаем «Записать и закрыть». Программа нам говорит, что мы должны будем заново открыть форму заказ клиента, для которого нужно формировать эту печатную форму. Так, ОК. Все лишнее давайте закроем. Вот наш заказ, с которым мы будем работать. Кнопка печати. Вот вы видите, появился счет на оплату с кодом артикул 2. У нас вышла некоторая ошибка. Нажмем подробно. К сожалению, данная информация о модуле и о коде нам ничего не дает, мы можем пойти в конфигуратор, но это совсем другой модуль. Всем не то, что мы делали. Но в этой ошибке есть слово, на котором он спотыкается, да, для счет-заказ. Давайте пробуем его поискать. Вот мы его нашли. Больше оно нигде здесь не встречается, то есть какая-то проблема здесь. На самом деле идентификатор команды должен совпадать с именем макета, который формируется, и тогда все будет работать. Скопируем его и вставим сюда. Сохраняем, возвращаемся обратно, закрываем, обновляем нашу внешнюю печатную форму и еще раз пробуем. Сформировать нашу печатную форму. Все заработало. Теперь нам нужно сделать так, чтобы в колонке «Артикул» в шапке выводился код, дробь, артикул. А здесь выводился код, дробь и артикул, собственно, той позиции, которая вводится в колонке «Товары». Давайте посмотрим, как это сделать. Вернемся в конфигуратор. Вот наша внешняя печатная форма. Нам нужен вот этот макет, не этот, из конфигуратора, а этот. Откроем его. Обратите внимание, что при заполнении табличной части заполняется некоторый параметр артикул, который выводится сюда. То есть нам нужно в коде найти строку, где заполняется поле «Артикул». Копируем. И пытаемся найти. Вот «Артикул». Да, сразу нашелся у нас. Тут, если поискать, он встречается периодически. Нам нужна именно вот эта строчка. Мы видим здесь, что она заполняется некоторой информацией, имя колонки кодов. То есть это может быть либо код, либо артикул. Вот, нам нужно и то, и другое, поэтому мы напишем вместо того, что у нас уже есть, следующее. код. Нам еще нужен разделитель, поставим его. И артикул. Вроде все должно работать. Давайте тоже попробуем. Заходим. Обновляем информацию о внешней печатной форме. Открываем наш заказ. Ну, Информация вывелась. Но она не влазит, вы видите. Надо ее расширить, эту колонку, и шапку, конечно же, задать. Итак, во-первых, расширим откроем макет нашей печатной формы и расширим его то его мы можем менять далее нам нужно имя колонки кодов установить оно задается здесь как мы с артикулом поступили так и с этим поступим копируем название и идем в модуль ищем итак вот мы нашли строчку кода где задается как раз заголовок шапки таблицы только вместо значения переменной колонка кодов мы укажем непосредственно тот заголовок, который нам нужен. Код артикул. Скопируем это значение, так как, возможно, еще в других местах тоже задается значение этому параметру. И поищем его еще. Вот нашли еще одно место. Сюда тоже вставляем. И еще раз поищем. Ну, здесь нам менять уже не надо, здесь она не заполняется, а используется. Проверим, как работает. Вы видите, что шапка поменялась, потому что мы меняли код, а вот ширина колонки почему-то не изменилась. Произошло это из-за того, что в коде нашей внешней печатной формы идет обращение к макету конфигурации, а не к макету нашей внешней печатной формы. Давайте это поправим. Нам нужно найти имя нашего макета в модуле нашей внешней печатной формы. С помощью комбинации клавиш Ctrl-C скопируем это имя, вернемся в модуль и поищем эту комбинацию. Вот она здесь встречается пару раз. Вместо выражения, которое получает макет из конфигурации, напишем выражение, которое получает макет из внешней формы. Итак, напишем здесь «получить макет». Кавычка открывается. Я использую акселератор Ctrl-пробел. И во втором месте тоже так сделаем. Еще раз. То есть удаляем текст. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-пробел и начинаем набирать. Получить макет. Кавычка открывается. Это все, программа за нас сделала. Все, теперь будет использоваться вот этот макет, где колонка расширена, а не макет из конфигурации, где колонка все еще узкая. Сохраняем внешнюю форму. Проверяем, как работает. Наконец-то все довольно широко. Можно немножко поправить. Далее. В конфигурации управления торговлей редакция 11.1 есть возможность штрих-кодировать печатные формы. Она настраивается в разделе администрирования Печатные формы отчета и обработки». Взведен такой флаг. Если этот флаг взведен, то наша печатная форма перестает работать. Происходит это из-за того, что по умолчанию шаблон печатной формы, с которым мы ее делали, создает печатную форму, которая может работать только в безопасном режиме. Для того, чтобы наша внешняя печатная форма могла вводить штрих-код, то есть выглядеть следующим образом, вот стандартная печатная форма со штрих-кодом, нам нужно указать, что она может использоваться в небезопасном режиме. Возвращаемся в конфигуратор. И в самой нашей первой функции, сведения о внешней обработке, нужно дописать одну строчку Параметры. Регистрация, безопасный режим, равно ложь. Сохраняем и проверяем. Как видите, теперь есть и штрих-код, и код и артикул, выведенные в, од в одной колонке. Чтобы было уж совсем красиво, давайте сделаем так, чтобы вот тут лишние пробелы не выводились. Да? Хоть у нас вроде как один пробел был, но тут выводится несколько. Чтобы удалить из кода слева и справа лишние пробелы, давайте немножко подправим наше выражение, в котором мы присвоим значение параметру артикул. Для этого используется встроенная функция, называется она soccer.lp. Она сокращает пробелы слева и справа от того параметра, который ей передано, и возвращает уже измененное значение. Сохраняем. Проверяем. Так, все довольно красиво. Поставленная задача выполнена. Уже готовый пример внешней печатной формы, который рассмотрен в ролике, вы можете скачать с нашего сайта. Ссылка под видеороликом находится. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Подписывайтесь и получайте уведомления о выходе новых роликов. Успех вам в работе. Всего доброго. До свидания.